Всем привет! Прошлая часть, когда у тебя слабый пэка собрала 50 лайков, вот и вторая часть. Приятного просмотра. Так, к сожалению мой комп не потянул ДТ опять в какую нетребовательную игру поиграть. Аварофиз. Мой комп, если его так назовешь точно ее потянет надо скачать. Фух, после дня установки я ее запустил ну и конечно я облажался. Но никакие лаги меня не смутят. Послушайте как шумит комп. Ну ладно наконец-то загрузилась я вообще в шутерах бок и 2-5 fps меня не остановит. пью пил а да вы все тут читеры. Напомню как только этот видос соберет 70 лайков, то выйдет 3 часть.